Вы миллионер? У меня задача распродаться до 2021 года. Почему выставили цену в биткоинах? Мне надо было срочно узнать, как это происходит. Что делать в Киеве, если ты зарабатываешь 100 баксов? От этого мозг перестает работать, и можно очень быстро окочуриться. Вы много говорите об Америке. Здесь любят пить вино, закусывать креветкой. В одном из своих интервью вы сказали, что тратите 20 тысяч долларов на себя и свою семью. Можете рассказать, на какие статьи расходы это На прилет в, Барсел... это, в Барселону, это в Португалию. Это стоит 100 долларов? Нет, это не стоит 100 долларов, потому что надо поселиться в гостинице. Я не один летаю, часто с детьми. Сын учится. Короче... Но вы путешествуете 3-4 раза в год, это видно нет, по это вашему Пожалуй, способу. каждый месяц. Серьезно? Да. Я думал, что у вас каждый месяц есть бизнес-встречи за границей. особо нету. Я не веду бизнес за границей, он у меня в Сколько вы тратит, в Украине. потратили или хотите потратить на поездку в Лиссабон? Ой, я не знаю, я подсчитываю потом, сколько мы потратили, трудно сказать. Ну, в среднем... Здесь среднем. не такая дорогая еда, okay. допустим, как я вот отдыхал в Швейцарии, там да. дороже. Я всегда по вину смотрю, открываю сразу вино. Сколько что стоит? Для как меня оценка рискованная. Сколько стоит вино, которое вы пьете в лесу? Ну, здесь 15-20 евро. Бутылка или бокал? Да, бутылка. А, допустим, в Швейцарии это где-то 40-50-60 евро. Если вы не путешествуете, на что вы тратите деньги в Киеве? На личную жизнь, в общем-то, у меня дом надо содержать, один, второй. Надо себя содержать, немного партию подпитывать, чтобы не загнулась. То есть есть куда тратить. То есть партию вы из своих финансируете? Нет, стараюсь не из своих. Я вообще принципиально считаю, что партийная деятельность, человек, если ты занимаешься, то ты должен научиться находить деньги. И это самое главное. Многие говорят, что у вас идей не хватает, вы не так подаете, вы не так. Давайте вы обеспечите меня финансами, будет все так, да. как вы захотите. Окей. Съезды будем каждый день проводить, ходить с манифестациями. Но ну, покажите мне человеку, кто будет на это тратить деньги. Вы вчера обедали здесь в ресторане где-то, да? Да. В центре где Лиссабона. где где то да. Сколько едим. стоит обед Геннадия Балашова с женой? Мы вчера потратили 70 евро за обед. Но у меня день рождения был, поэтому мы пили. Еле вкусно. 70 евро. Я знаю, грайд. что вы разбираетесь в вине. Ну, по крайней мере, вы говорили об этом, что вы пьете французское, итальянское. Ну, вино. В Португалии трудно разбираться в вине, потому что здесь все португальское и страшно вкусно. То есть я, я не выбираю, я прошу официанта, посоветую. Они не советуют самое дорогое вино. В Vine, в Киеве вы покупали ли португальскую? Я вино? покупаю, у меня для меня удивительно не покупал португальское. Может, когда-то и попадалось, испанская. Покупал итальянское, покупал. От французского давно отказался, оно сильно э, распиарено, а вкусовых качеств не дает. В общем-то мы гуляем от Италии до э, Швейцарии. Швейцарское очень вкусное вино. Но вот я отдыхал опять же в Швейцарии, мне не нравилось как у них. Даже за 60 евро не нравилось. Вино. Поэтому чуть сложно. Вино, оно ведь еще с местом очень связано. Угу. Вот в Португалии классно идет португальское, в Испании испанское идет. Красное, белое. И белое, и красное. А зеленое пробовали? Пробовали. -верде. А вчера вердель, да. да. Закусывали а. как раз верде, и, и пили верде и закусывали креветкой. И я знаю, что здесь революция. Рост произошла, объявили. Э, попивая верде под креветки, объявили о революции. Самая бескровная революция была вот в Лиссабоне. А вы знаете людей в Киеве или в Украине, которые зарабатывают 100 долларов или меньше, 100 Лично. долларов меньше? Ну, конечно, знаю. Но масса людей вокруг тебя ходит. Что им делать? <как> Что делать в Киеве, если ты зарабатываешь 100 баксов? Суть все та же, которая изложена в книге. Смените род деятельности, смените место обитания. Займитесь другим. Стоит ехать в Польшу? Я наблюдал когда-то очень интересный момент. Я просто стоял на Майдане и смотрел. Шахтер тогда выступал. Это еще до революции. И я как-то рядом оказался. На мосту встретились два шахтера. Один, который уехал год назад. И он болельщик шахтера. И тех, которых привезли шахтеров на матч. Шахтер-Динамо-Киев. я на них смотрел. Насколько это два разных мира. За год этот шахтер... Стал похож на киевлянина, он был прилично одет, у него было осмысленное выражение лица. И те ребята, которые приехали болезнь за шахтеров из какого-то города Шахтинска или из Донецка, это были это полярно разные люди. Я знал, что они родились в одном месте, работали долго вместе, поэтому встретились. И как они вот по-разному пошли разными путями. Ну вот я три года живу в Лиссабоне, у меня и другое выражение, выражение лица, чем у с киевлянина. Я так не могу сказать, я же не видел вас до того. Киевляне это особые люди. Сейчас киевляне, они другие. Сейчас киевляне делятся на, опять же, есть новые киевляне или новые украинцы, так сказать. У них горят глаза, они куда-то бегут, они занимаются какими-то технологическими вещами, открывают предприятия. Очень много молодых появилось, которые рассуждают, вот как я. Да. Уже им там 23-25 лет, но ты видишь, это очень взрослый человек и очень разумный. А есть другие киевляне, их большинство, подавляющее большинство, больше 90%. У них глаза опущены в пол. Мало то, что погода плохая, мало то, что телевизор ужасный. И они сами угрюмые, они не потеряли себя, их ничто не увлекает. На сегодняшний день это люди опасны сами для себя, потому что они как бы внутри себя находятся, переваривают себя, и в общем-то... И что делать? Многие это да, им, но опять вся та же самая ситуация. Они способны порвать э, со своим окружением, со своим двором, со своей работой, вот и оторваться от нее, и передвинуться. куда-то. Я когда-то говорил, что а, Человека делает бедным то место, в котором он находится. И если вы бедны, то вы должны сразу обратить внимание, в каком месте, среди каких людей вы находитесь. Потому что именно они, вот это вот социальные связи, делают вас бедным и нищим. Вы миллионер? Ну, да. Сейчас э, ваши, э, ваши активы оцениваются в миллион плюс? Ну, не миллион плюс, а, наверное, 20, не знаю, там 15. Трудно сказать, потому что... Недвижимость Ринка от биткоин сейчас на дне. А, но ну, Можно ее оценить сейчас, там я не знаю, 7, может, миллионов. а Будет подъем, будет, может быть, 20 вы миллионов. Вы продаете эту недвижимость? Да, у меня Очень задача... Очень много элитных объектов у вас в Киеве, да. и вы ее продаете? У меня задача распродаться до 2021 года. Потому что будет второй кризис, очередной следующий кризис. Следующий кризис, да. И поэтому я уже знаю, пройдя уже там третий кризис, вот. в четвертом я хочу поступить грамотно, четко по срокам. Какая бы цена ни была, я буду продавать до 2021 года. Окей. Okay. А почему в биткоинах? Почему выставили цену в биткоинах? Потому что это новые деньги. Uh -huh. Когда вы видите новые деньги, желательно научиться ими пользоваться. Потому что одно дело добывать, я это уже прошел, то есть я уже этим не занимаюсь. Одно дело быть первым покупателем на спекуляциях подниматься. Хотя на спекуляциях еще будут подниматься. Но самое главное, это следующая волна людей, которые войдут в биткоин, они будут работать в биткоине. Они будут оплачивать товары, особенно дорогие биткоины. Они будут покупать яхты, машины, недвижимость биткоинами. И это очень удобно. Для того, чтобы уйти от контроля государств. Для того, чтобы скрыть транзакции, для того, чтобы уйти от налогов, для того, чтобы просто это удобно, ты не платишь никаких процентов, это дешевле. То есть очень много сводит биткоина, которые выплывают при его пользовании. Я сейчас могу на вас переоформить большую недвижимость, у меня почти сделка состоялась. Я даже нашел этих людей, которые собирались покупать недвижимость биткоина. Мы договорились 2 миллиона наличными и 400 биткоинов, но они отказались. А я соглашался им посчитать по 10. 400 okay. биткоин по 10, когда он стоил 7,5. А, окей. Okay. 7,5. И сейчас я понимаю, что согласившись, я поступал правильно. Потому что вот буквально 15 дней, и биткоин уже стоит 11 тысяч. Вы покупали по 12 990, по 12 по 900, да. И, и что ничего. думали, когда было 7? Нет, я тогда вообще не думал. Я тогда решил, понял эту систему и решил впрыгнуть в биткоин. И, в принципе, вложил ту часть денег, которая, в общем-то, была свободна. Сколько это, можно сказать? Нет. Как долго вы готовы ждать, когда он... Да он через три дня будет уже 13. 17, 13. Да. Я вот смотрел по графикам, где-то к пятницу он уже, наверное, будет 13. Вы много говорите об Америке. Или говорили об Америке, как свободная страна, страна, Я ее как пример привожу, да. что мне нравится Америка 19 века, которая открыла, 17-го, 19 -го века, которая открыла возможности вот людям. Даже здесь, вот рассуждая, с Португалии очень много людей поплыло в Америку. Да. Причина была, здесь были войны, междусобицы, вся территория занята, дома плотно стоят, люди хотят землю, хотят дальше. И что их заставляло с этих великолепного порта португальского выходить в океан и оставаться там? на неизведанной стране. Свобода. Я не был в Америке. Это моя мечта тоже. Но ребята, которые были в Америке и жили там достаточно долго, они говорят, что Америка на самом деле не свободная страна. То есть все прописано... Э, ...правилами. Правила жестко выполняются. Есть четкий контроль. Я бы сказал, что Португалия – это свободная страна. А -а -а. То есть баланс между контролем и возможностями здесь... вы, вы пытаетесь сравнить, знаете, что есть страны латинского типа, угу. а есть саксо германского, uh -huh. саксонского типа. Так вот, Америка больше саксонская. Я имею в виду от Нью-Йорка там до э, э, Силиконовой долины. А Бразилия, Аргентина, она будет похожа где-то на Португалию. То есть, потому что колонизация шла Испании, э, э, Португалии туда, uh -huh. на Южную Америку. А англосаксы, голландцы, все прочие... Наоборот, северные народы селились там в районе Нью-Йорка. Поэтому я читал об этом много, и почему они такие разные, казалось бы. Бразилия даже в свое время скопировала полностью законодательство Соединенных Штатов Америки, ничего не получилось. Так вот на самой основе колонизаторы, которые приехали в Америку в районе Нью-Йорка, они не смогли поработить местные племена и вынуждены были работать сами. То есть что-то да. делать, подобывать себе еду, а те были их партнерами, они вынуждены были с племенами торговать, а вот эти вот э, в Южной Америке, когда колонизаторы прибыли, они завоевали их и они фактически заменили верхушку, то есть они сами стали э, теми королями, которые были местными, да. и отсюда местное население осталось забитое, то есть оно не развилось. Вот э, разница этих народов. А когда мы берем Португалию, Испанию, они все такие немножко нечестные. Францию сюда эти, э, Подвиньте. Вот я путешествую, там Северная Европа, Швейцария, Германия они, они другие, они более технологично продвинутые, у них были более жесткие погодные условия и меньше отдыха. Да. Здесь постоянная да, Сиеста, да. Да. Сиеста. Здесь любят пить вино, закусывать креветкой. Здесь революции бескровные проходят. Смена власти, там, давай креветками голосуем. А там более жестокие войны были. Да. Там битва за ресурсы шла. А здесь битва за возможность колонизировать кого-то. Геннадий, вы один из первых в Украине занялись личным брендом в Фейсбуке и в других социальных сетях. Помните, как это было? Как, из чего все начиналось? Почему вы а увидели чего в этом возможность? Я попросил меня зарегистрировать. Зарегистрировали. Я посмотрел на экран и поп попытался читать и переключать новости. Они от меня убегали все время. Вот это вот быстро шла картинка. Я никак не мог понять, как Лента, в смысле, Лента, да? да? Это был Это была катастрофа. Я говорю, это же невозможно читать. но через три секунды убегает. Только клацнул на мышку, я не могу найти его. А потом мы начали просто писать. И первое, что мне пришло в голову, а что я туда буду писать? И вот тогда родилась книга. Первый. Говорит, да, давай главами писать я говорю. и Мы писали прямо то есть Мы начали книгу писать с названия то есть Поместили название, как стать авантюристом И начали главами А потом эти все главы обработали И уже выдали в виде книги Помните вот первые сложности Вы, ну, вы сформировали 100 тысяч подписчиков Аудиторию но это майдан мог сформировать, потому что параллельно шел Майдан, там шло обсуждение И я снимал много про Майдан Серьезно? Некоторые вещи, очень там, миллионные просмотры набирали, там, как подставки под флаги. То есть это было, когда всеобщий подъем был И все, кто были в Фейсбуке и занимались этим эпохальным событием, то, в принципе, поднимались в рейтинге Это же такая цикличность, сейчас я там прохожу низ то есть после Майданова или Харадки там мы идем внизу, сейчас мы ищем, в поиске находимся, другие на вершине находятся. Как вы работаете с хейтерами? Хейтеры это кто такие хейтеры, я уже не помню. Вы не знаете, хейтерами тут... или хейтеры? Не, хейтеры, это которые пишут гадости всякие, не разбираются. А в сути. тролли, их так и надо. Тролли, тролли да, давайте да. да, тролли. Я блокирую, раньше меньше блокировал, сейчас больше блокирую. Просто из каких надо избавляться, как от бешеных собак. То есть вы никак лекили. не реагируете. Ну, с ними важно не вступать в переписку. Я могу прокомментировать и заблокировать. То есть, по сути, для них наказание одно. Как и из... в древности было одно наказание – изгнание из племени. Вот из моего племени они изгоняют. Сейчас многие бизнесмены и публичные люди в Украине занялись э, публичной деятельностью в Фейсбуке, в Ютубе. Да, каналы начали начинают оценивать. Но я думаю, что Facebook в том виде, в котором он существует, прекратит свое существование через некоторое время. Молодежь переключается на Telegram, переключается да. на Instagram. Что-то должно появиться новое, которое будет больше сортировать И что вы Нормальных сайте? людей от ненормальных. Я не знаю пока. Для меня Telegram – загадка, как в нем раскручиваться. Я знаю, что надо очень короткие видео писать, там, полторы-две минуты. А, то есть перейти на лаконичные тексты, на более лаконичные тексты. Но для политика это большая проблема, потому что ты тут же развиваешься с другой аудиторией. То есть мне надо скорее трансформировать Facebook в Telegram то есть какими-то короткими фразами. В общем-то над этим работаем. Facebook дает возможности, по... до 36 символов он выделяет большими буквами. Ну как бы да, но вот я... Надо быть с четким, молодежью. как пуля. Я четко, как пуля, ориентируюсь по молодежи. Вот да. разговариваю с ним, это для стариков. Фейсбук вот для такой стариков, при... да. Вот такой приговор, ты понимаешь, что ты уже в бабушкин диван начинаешь превращаться, чем в фейсбук. И ты должен искать просто другую форму. Да, надо будет сушить мозги, надо находить что-то новое, и у меня пока ответа нет. Вот говоря о этих Есть ребятах, проблема. которые вот молодые, которые э -э -э", говорят, это для бабушкиного дивана. У них намного больше возможностей, чем было у вас, например, в, 20... в 80-х годах, или там, даже у меня в начале 2000-х. Но многим из них мешают родители, знакомые, друзья, ну, окружение мешает делать какие-то нестандартные вещи. Что вы ну, Делают ли они нестандартные вещи, большинство? Обычно делают стандартные вещи Не популярные. мы вот делаем нестандартно, думают, что нестандартно. Да. На самом деле э, очень важно вот и в мое поколение, я же все-таки бизнес-философ, я анализирую целое пространство-времени. Uh -huh. Пройдя 90-е, я задаю вопрос, а почему мне удалось и чем я таким занимался? Э, приходишь к выводу, ты получил колоссальный бесплатный ресурс. В виде пустых переходов, в виде подвалов. Государство не знало, что с ним делать. Первые там полтора-два года работы кооператива было там три. Первый год вообще без налога, второй год три процента налога. То есть ты получил этот колоссальный ресурс, потому что ты был первым. Вы торговали картошкой правильно? Я а нет, это еще раньше было. Это скорее просто купил и продал. А вот молодежь сейчас должна также сама думать, то есть чем вы новым занимаетесь, чтобы это было для вас бесплатно. Когда я людям открываю глаза и говорю, это же повседневная вещь, говорю, а ты вот кошелек, например, заегся, это бесплатно. Да. Фейсбук зарегистрировал, это бесплатно, Ютубом да. пользоваться бесплатно, огромный план бесплатных возможностей, а люди, а люди думают, что за это надо что-то делать, там, упираться где-то надо. Вопрос, чем ты его наполняешь? Да. Потому что, как и переход, он был бесплатен, но чем ты его наполнил? Либо сходил туда в туалет, либо построил там универмаг, это две разные вещи. Но возможности появляются бесплатно при входе новых технологий. Иногда люди путают занимаются старыми вещами, думают, что они в новое время как-то, ну, усовершенствуют. Но сегодня материальными вещами заработать невозможно. Продавая просто какие-то товары, вы уже не заработаете. Открыв магазин, вы много не заработаете. Открыв парикмахерскую или все такое. А чем-то нематериальным, какими-то эмоциями, какими-то биткоинами непонятными. То есть все равно надо входить в какой-то мировой процесс вот этой вот всеобщей торговли и быть в тренде. Вам вчера было 57 лет. А как вы вот ищите информацию, как вы учитесь? Вот как вы поняли, что биткоин это то, во что надо вкладывать? Спасибо. Это 12 миллиардов. Вам 57 лет, вчера было. Как вы учитесь? Ну, мой папа чуть старше, ну, ему сложно учиться, он не идет искать информацию о биткоине Как вы заставляете себя искать эту информацию, а это вот и ответ, искать ее в принципе? Ответ на вопрос, почему я купил биткоин по 12.90 900? Потому что мне надо было срочно узнать, как это происходит так. И я кинулся искать через Facebook, как купить его Потому что во время покупки я много понял До этого вообще ничего не понял, да. шел кто, какие биткоины, какие цифры и у меня стала сразу задача, а кто тебе кошелек откроет, а какой кошелек, а как туда присоединиться, а кто тебе продаст биткоин. Начали всякие жулики приходить рассказывать. Ты фактически делаешь на живца, ты сам да. становишься живцом. Okay. Поэтому ты выходишь на рынок и занимаешься этим. И когда ты начинаешь заниматься, особенно когда он валится или когда он поднимается, ты очень эмоционально ищешь всю информацию по криптовалюте. Очень внимательно читаешь книги, что с этим связано. Все, как мне один посадок говорит, а ты никого не слушай, ты просто все, что есть в Ютубе, просто смотри. И оказалось, вот так надо учиться. Сколько вы потратили времени на видео в Ютубе? Очень быстро Обитка. это произошло. Час, два, пять, десять, двадцать. На поиск? На просмотре, вот, а, а прием этой информации. А я не знаю, я почти каждый день что-нибудь смотрю. До сих пор это уже третий месяц пошел. Я по каждый день что-то новое. Открывал. То есть каждый день, грубо говоря, 20-30 час вы А да, я потом, потом, когда я был уверен, что он будет все время идти вверх, он потом опустился, я начал анализировать, искать поисковики, кто давал правильные прогнозы, кто давал неправильные. Ты начинаешь отсеивать их. Короче, если ты чем-то занимаешься каждый день, ты становишься профессионалом. Буквально за два месяца я могу лекцию читать по биткоину. Мало кто. Вот я когда спрашивал, почему поздно я вошел, я у людей спрашивал. Я видел, что некоторые им занимаются, но они не могли ответить на мои вопросы. Да. Почему ты считаешь, что он будет считать долго? А кому он принадлежит? Люди просто терялись, даже занимаются этим. Мне пришлось во всем этом разобраться. А вы 57 лет выглядите очень круто. Да, да. потому что мозг работает. То это только это, единственное, одна, место, это единственное Мне приходится все время... Находиться то в страхе, то в веселье, мозг работает, я постоянно выкручиваюсь с какого-то дела. И это меня, в общем-то, питает. Почему я занялся партией 5-10 в 50 лет? Да, мне перед 50 я занялся. То есть, в принципе, обратно входить в политику в 50 лет, тем более создавать партию, поздновато. Но я понимал, что я должен заняться настолько необычным. Кстати, это происходило уже как бы после во время написания книги. Я там писал, что поставьте для себя необычную задачу, которую вы, возможно, и не дойдете. Но она будет вас питать. Партия 50 мне здорово подпитывает. Дает круг общения. Вы знаете, что происходит сейчас в Лиссабоне? Лиссабон считается другим Берлином или другим Лондоном. По крайней мере, его так позиционируют многие. Потому что фрилансеры, мозги. Приезжают сюда, дешевая еда, дешевое жилье, дешевое все, солнце и океан, сидят здесь работают и тратят свои тысячи долларов, которые они зарабатывают в Силиконовой долине. Я, я не сторонник вот этой вот концепции, что можно фрилансером работать где угодно. Фрилансер это хорошо, но работать все равно надо там, где происходят события. События происходят на выставках сейчас. А выставки проводятся в Калифорнии, в Чикаго, в том же самом в Лондоне, основные выставки. Поэтому надо быть там, в Сингапуре, в Токио. А если будут происходить подобные вещи, они обрастают сразу же тоже несколькими вещами. Где центр моды, где центр кинематографа, где центр науки. Потому что очень опасно, и я думаю, что это беда. Даже не беда, а такая судьба. Португалии, что она оказалась, вот когда-то это был самый лучший флот мира. Да. Самые лучшие мои плаватели. Они имели все колонии, потому что они были технологически продвинуты на порядок всех остальных стран. Но прошло время, и суда уже такие не нужны, и их начали попросту облетать. А аэропорт образовался центральный во Франкфурте. По другим стали пересадочные аэропорты, их начали облетать. А в результате здесь все просело. А что будущее, надо задуматься в Португалии, и будет ли оно здесь, дадут ли власти развиваться будущему. Но сейчас, на самом деле, идет борьба за мозги. Кто да. больше денег и мозгов натянет на территорию, и в данной ситуации Америка, конечно, пока всех обыгрывает. Вот если взять ту же самую Вену, которая там бывала, то в конце 19 века там был и Карл Марск, и Фрейд, и Гитлер, короче, все там. И кубисты, и лучшие балерины, и лучшее искусство, в общем, все вся новизна была там. Поэтому на сегодняшний день в мире надо смотреть, а где происходят стратегический взрыв. Ну, сейчас говорят в Калифорнии. В Португалии живет 45 тысяч, может быть, 50 тысяч украинцев и тысяч десять русских или русскоговорящих. Вот, что бы вы им хотели сказать? Что я не знаю, они в хорошей стране, вечная весна, по сути, что... Но я бы им сказал все-таки не зацикливаться на Португалии. Почему? Ну, это страна, которая засасывает всеборитство. Я есть, об, об этом говорю, что, меня не любится это. Недорогая еда, дешевое вино, в принципе, доступное солнце, все, как бы все есть. Но от этого мозг перестает работать и можно очень быстро окочуриться. Это хорошо как базовое место, где жить и прилетать постоянно, как дом. Но летать надо по всему миру, потому что где-то события в Сингапуре происходят, в Америке. Нельзя зацикливаться на сегодняшний день в одной столице. Спасибо вам большое за то, что выделили мне время. А, спасибо.